Всем привет, ребята, и я, Алекс. И сегодня я хотел вам рассказать о том, как я научился играть на гитаре. Я решил провести эксперимент. Социальный эксперимент. При котором у меня будет 30 дней. Ровно по одному часу в день я могу играть на гитаре. Что же выйдет? Только я, гитара, и 30 часов. Что же получится из этого? Неужели за 30 часов можно стать... Guitar Hero Pro Эксперт Ну что ж, сегодня вы это и увидите Давайте Покажи им, Лекс Ну? Как же он хорош А? а? Вы слышите? Уу, это я играю Вот это мастерство, блин Ладно Первый день был достаточно тяжелым И в целом эксперимент Будем честны, эксперимент дался мне с трудом. У меня не то, чтобы прям куча силы воли. Было тяжело прям ежедневно соблюдать строгие правила, типа по часу игры в день. Рука устает уже там через 5 минут, через 10, через 15, через 20. Но явно никак не через час. И приходилось час разбивать на маленькие отрывки по 10-15 минут каждый день. Это было очень тяжело, особенно на первых порах. Начал я с игры на гитаре не с нулевого полностью уровня я чуть-чуть знал как играть на гитаре ровно чуть-чуть и вот как это выглядело у вас бывало такое у вас бывало такое что вы вот только сели чем-то заниматься уже прям ну заебались ну прям вот что-то уже лень это к чему мои навыки на первый день Могу лучше, подождать. Сука. В первый день, в целом, я просто знал, как играть, но делал это не особо умело, поэтому я решил... Потренироваться с тем, что имею и умею до начала тренировок по часу в день игры на гитаре Я неделю занимался тем, что пытался взять баре Примерно неделю где-то Баре это стопроцентный тупик которому надо посвятить долгое время. Поэтому я заранее начал немного подготовку к баре. Я сжимал сначала по три струны, потом четыре, потом пять, потом шесть. Сначала самый дальний лад, потом ближе, ближе и ближе. Но я там вообще не увлекался. Я там четвертый лад смог взять и все, на этом остановился. Я такой, ну и хватит. Ну и, ну и хорошо, пожалуй. Ну и достаточно. Не надо мне вот это вот мастерство какого-то, умения, навыков. Мне хватит. Я сюда не за навыками пришел. Я сюда, блин, выебываться хотел вообще прийти. Вытворять невероятные музыкальные запилы мне, конечно, гитара помогает. Но вот вытворять невероятные игровые запилы мне помогает клавиатура от Razer. Оу, oh, да! Клавиатура Razer Huntsman Elite. Это следующий этап эволюции клавиатур. За счет новых оптических переключателей Razer достигает небывалых высот. Такой скорости вы еще не испытывали. В эту красоточку также встроен многофункциональный цифровой блок. Я, например, уже успел оценить управление громкостью и воспроизведением всяких роликов. Мне очень понравилось, очень удобно. Почти так же удобно, как и пили. Великолепная подставка под запястье. О, да, она такая мягенькая и приятная на ощупь. Всем советую, ссылочка в описании. Первым делом я решил попробовать э, научиться играть самую базу. Я начал играть кузнечка. Сначала я играл простенького кузнечика, потом я начал играть усложненного кузнечика. Поначалу, честно признаться, было тяжко. Было тяжко, я много затупливал. В целом, до сих пор у меня есть затупки. Я даже не слышу, насколько я невероятно играю, потому что на мне великолепные наушники от Razer. Наушники Razer Black Shark версии 2. Великолепные динамики, просто замечательно и верхние, и нижние, и средние частоты. Восхитительное звучание, звукоизоляция высокого качества. Материал, из которых сделаны наушники, Сводит к минимуму накопление пота и тепла при контакте с кожей. Я бы, конечно, на вашем месте нет-нет, да зашел в описание. Да, посмотрел, может, себе бы подобрал такие. А особенно, когда на них есть скидосик. Переходи по ссылке в описании, смотри и заказывай себе эти наушнички. После кузнечика, невероятного и великолепного в моем исполнении, я начал играть э, пачку сигарет, начал пробовать научиться играть интро. Вот это. <смех> В целом тоже, мне не нравится. Скорость хворает, э, тяжело это все исполнять. Но зато могу, теперь могу. Раньше, поначалу особенно болели подушечки пальчиков. Э, но, знаете, это не прям адская невыносимая боль. Я был готов к более посерьезнее, Знаете, я думал, ну типа... Э, ну не знаю, условно говоря, кто-то откусит мне палец или что-то такое. В общем, за 5 дней у меня... Болят пальцы все эти пять дней Да, из-за того, что я зажимаю струны Я стараюсь их зажимать сильнее У меня пока что не получается Прям выдавать все время чистый звук В целом гораздо лучше стало Я просто прижимаю сильнее Прижимаю сильнее, но я не Ну, типа не наглый И не прям такой, типа Я зажму тебя так, чтобы точно получился чистый звук Чтобы вот эта струна Всегда звучала вот так Ни в коем случае не чтобы Она звучала вот так В целом мне насрать, я иногда могу и такую струну дать, но э, у меня просто наросли вот э, такие маленькие-маленькие наростики на пальцах, ну вы вряд ли их увидите, но короче там небольшие-небольшие наростики, потом к концу 30 дней они уже так затвердели, что э, я просто спокойно челово тыкал на э, струны и мне было вообще все равно, потому что они супер твердые были, как камень. Но, к сожалению, я не сфоткал вам их. Но они там реально прям наросли так э, жестенько, жестенько. И я их потом подрезал потихоньку и убрал их совсем. И вот они заново нарастают, но уже не с такой стремительностью. И пальцы уже не такие чувствительные. Они уже такие, знаете, бесчувственные. Если вдруг... Э, ну вы хотите там продинамить кого-то, расстаться, то я вас уверяю, мои пальцы для этого подходят лучше всего. Они никак не беспокоятся, у них никакой эмпатии нет, да, к вашим партнерам. Единственная проблема с этими бесчувственными пальцами, это, на самом деле, на первый взгляд вам покажется она уморительной, но стало сложно ковыряться в носу. Они теряют чувствительность и те умения, те навыки, к которому мы стремились годами, они пропадают, реально пропадают. Э, то есть, э, приходится чем-то жертвовать, чтобы овладеть навыками игры на гитаре. Я реально потерял навык э, ковыряния в носу. Я умеючи, обращаясь пальцами, один раз неправильно дернул, и все. Ну, типа, у меня пошла кровь из носа. Представляете, я поцарапал внутреннюю часть носа из-за вот этих наростов. Все, кто собираются играть на гитаре, научиться играть на гитаре, сразу обдумайте ситуацию с носом. На первый взгляд покажется это комично, как будто я тут юморист какой-то. Но я вас уверяю, если вы продумаете ситуацию с носом, то баре, флажелеты и прочее для вас покажется лайтовым, человым путешествием в жизни, потому что с носом я до сих пор не разобрался. Также, если есть здесь эксперты, которые играют на гитаре уже годами, в течение многих лет, э, я прошу вашего совета, что делать с носом? Э, очень неудобно ковырять правой рукой, э, левой очень сложно, правой неудобно. Как вы справляетесь с этим недугом? Как вы можете пережить подобное... И не потерять стремление к жизни. Мои друзья, которые играют на гитаре, в том числе или да, плачут по ночам эм, и не могут поковырять носу. Боль в пальцах. Собственно, это то, с чем сталкивался я в начале, то, с чем сталкиваюсь, я до сих пор болят пальцы, э, когда слишком долго их жмешь. Болит вот здесь, когда слишком долго прижимаешь большой палец, да? И болит вот здесь, когда слишком долго берешь баре. Это три такие дефолтные боли. Пальцы, подушечки иногда... Uh, иногда сами пальцы от перенапряжения. Иногда вот здесь. Все еще болит кисть. О, ну, постоянно болит. Я играю, она постоянно болит, когда я начинаю играть. Буквально 10 минут игры, кисть начинает болеть. Она не привыкла к вот такому задрипанному положению и напряжению вот здесь вот. Ну, типа, очень непривычно, поэтому кисть все время болит, пальцы все время болят. Но uh, как только я перестаю играть, проходит буквально час-два, ну, Полностью проходит боль. Типа, прям полностью проходит боль. Потом снова беру, играю 10 минут, снова начинает болеть. Поэтому я играю так, типа, 10, 20, 15 минут в день. Потом перерыв 2 часа, потом опять 10, 20, 15 минут. И так час где-то набираю в среднем в день. И мне норм. Я не наглый пацан, я хочу просто потихоньку играть, и чтобы не прям было мне херово. С этим ничего не поделать, но в целом... Просто, если уменьшаешь время тренировок, и, типа, условно говоря, у тебя она заболит через, условно, там, 3 минуты, да, 4, просто играй по часу в день, но по 3-4 минуты распределяй их каждые полчаса. И у тебя выносливость подрастет, там, за неделю, за две, и будет лайтово-челово. Вот я так в целом и делал. Я в целом так и делал, только когда я записывал отчет, отчетные ролики,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 Самолет с крылом, но взлетая, оставляет земля лишь тень. Сыграв кузнечика и пачку сигарет, я решил перейти к более сложной артиллерии и решил попробовать пошлую Молли супермаркет. Также одновременно с этим я пробовал научиться. Играть песенку из Наруто Я не помню на какой день я начал этим заниматься Но это в целом и не важно Я решил попробовать две эти песни Они немного разные по своей концепции Потому что супермаркет Я брал баре, постоянно брал баре И тренировал выносливость В том, чтобы брать баре Первое время было очень тяжело Играть всю песню целиком Постоянно делая баре Это просто ужас Сейчас э, для меня это не так сложно. Для меня сложно несколько песен миксовать, постоянно беря разные аккорды. Э, выносливости не хватает. Но на одну песню мне выносливости вообще с лихвой. После одной песни примерно теперь у меня где-то болит э, э, рука, но при этом я еще могу сыграть э, еще одну песню обычно. Особенно если миксовать одна песня с баре, другая без бара. Две песни в целом смогу сыграть. На это уйдет где-то минут 5, 6, 7, да. И я устану Я реально 7 минут, я устаю У меня начинает болеть рука Мне нужен перерыв Чтобы развить свой навык до получаса, наверное Я думаю, блин, мне надо значительно больше, чем один месяц Надо полгода или год, чтобы ну, суметь играть полчаса, час Два часа, не испытывая при этом таких, типа, напрягов Или, условно говоря, чтобы за минуту, за две у тебя отошла рука Причем полностью и ты просто продолжил играть. У меня, к сожалению, такого вообще нет. Даже не ряд. В общем, начал играть в супермаркет. Сложности были с тем, чтобы взять баре, быстро э, передвигаться с баре на обычный э, аккорд. Поскольку там было на четвертом ладу, на второй лад перейти тоже было заебано. Особенно э, с первого и второго лада на четвертый и шестой. Лучше всего советую всем учить по одной песне. И самое важное... Чтобы она вас не заебывала, и чтобы она была вам приятна. То есть, условно говоря, когда я играл Наруто, мне было приятно играть. Особенно начало, вступительная часть, флажелеты. Но в один момент я просто заебался. Я э, практиковался, практиковался, практиковался, чтобы достичь лучших результатов. Но в один момент я уже такой, мне это не интересно. Ну, типа, мне нравится, когда приятно звучит. Но я не хочу настолько трудиться, чтобы оно просто звучало приятно. Мне не настолько интересна сама эта песня. Есть песни, которые прям вызывают у меня дрожь, будоражат меня, но это точно не та песня. Она просто прикольная, просто классная. Я не готов на нее потратить столько времени. Понял я это со временем. И самое важное, когда ты понимаешь это, ну, не гасить себя. Уйди нахуй от этой песни. Ну, типа, просто запей ни ⁇ Играйте в себе в удовольствие. Это самый важный совет, который я понял после 30 дней. Ребят, не идет, не надо. Не давите на себя. Не идут бары. Бля, не берите бары. У меня просто была цель, у меня была мотивация, и я прям хотела этого. Поэтому я э, знал, и я уверенно шел к этой цели. Я знал, что я ее достигну. Я знал, что я не сверну на полпути. И я знал, что меня это не зайдет, потому что я бросил вызов сам себе. Играйте легкие песни, играйте то, с чем вы можете справиться, играйте постепенно, играйте себе в удовольствие. Чтобы упорядочить свое время, как сделал я, просто говорить себе, я буду играть по часу в день. Но при этом, чтобы этот час не был для вас мукой. Да? Этот исполнитель, конечно, прикольный, и девочка с неплохая, но нахуй оно вам надо, да? Вы же не хотите час муки? Короче, <смех> вот мука. Короче, э, нет, это должно быть трудно, но не настолько трудно, чтобы это вас заебало. Если вы чувствуете, что начинает заебывать, берите другую песню. Если и другая песня не идет, и вообще в целом заебало играть на гитаре, тогда не играйте на гитаре. Я так советую. Типа себя мучить в целом никакого смысла нет. Это должно происходить только в удовольствии, только по желанию. Поэтому, когда я понял, что Наруто мне наскучило, я забросил его, так и не доиграв до конца. Хотя осталась буквально э, последняя заключительная часть, финал остался песни, которой я такой, я не хочу, я не хочу, я устал, слишком много нагроможденной информации, Слишком заебано. Было несколько сложностей, с которыми я справился. Например, э когда на третьем и на седьмом ладу берется первая и последняя струна. Э вот с этой сложностью я справился, хотя это очень тяжело мне давалось. Я еще, помимо того, что пытался взять каждый раз, я еще вот так вот пальцы растягивал, второй рукой такой ням-ням-ням-ням-ням. Вот такие они длинные должны быть. Моя цель не сыграть полностью Наруто. Мне это не принесет никакого удовольствия. Моя цель играть в удовольствие. А не сыграть полностью. Моя цель, чтобы звучало классно и мне нравилось. А, и при этом я смог это сделать. Но завершенность это не то, к чему я стремлюсь. Хотя, наверное, если вы к этому стремитесь, то а, замечательно. Было несколько моментов Наруто... Будь то флажелеты, поначалу они не давались, где-то два дня, и я смог спокойно с флажелетами справляться. Растопырка пальцев, тяжко, и аккорды, переход с аккордов на аккорды. У меня все еще тяжело с этим... Последовательность пока не от зубов у меня отскакивает, но я к этому и не стремлюсь поэтому я такой, ну не отскакивает, от зубов не отскакивает. Если вы стремитесь, вы потратите на это наверное неделю, э, помимо того, что неделю вы вот будете учить. Да, еще неделю вы потратите на то, чтобы последовательность отскакивала от зубов, и в целом будет замечательно. Ну, некоторые места все еще не дожимаются. Тяжеловато взять. Для обычного слушателя это не особо заметно, но ну, а мне тоже, собственно, когда я не дожимаю струну, для меня это не коребит мой слух. Это типа, ну не дожал, не дожал, чё? Я такой, знаете, ленивый, снисходительный сам к себе. Если вы не такие, то вы, конечно, молодцы. Мое уважение, блин. Самое важное, самое важное. Я научился в целом играть в супермаркет. Песенку из Наруто, разумеется, первые песни типа «Кузнечик» и «Пачка сигарет» это просто вводные для меня были, чтобы, ну, типа, размяться. Дальше уже вот эти две песни уже посложнее уровнем для меня были. Их было тяжело выучить, наверное, я потратил, ну, где-то к середине, к пятнадцатому дню... Я мог их играть соу-соу. So -so. Ну, типа, к 15 дню я мог их играть не очень. Были удачные дубли, но типа неудач было больше. Uh, Все еще очень много. Mm, косяков. Потом же, где-то к второму дню или где-то в этих пределах я смог нормально сыграть эти песни. Я смог uh, больше удачных дублей, чем неудачных сделать добиться и в целом уже более-менее понял, как это играется, и у меня с этим не возникало вопросов и проблем особо. Поэтому последнее, что я сделал, это выучил новую песню перед тем, как э, закончить для себя э, это обучение. Где-то в 20-х днях я как раз начал пробовать играть LSP-номера. Поначалу было херово. Э, самое плохое, с чем я столкнулся и в супермаркете, и в номерах, очень сложно одновременно петь и играть. Это реально сложно. Не говоря уже о том, что в супермаркете поначалу я вообще не менял бой. Я как был с одним боем, так его и оставлял. Потом уже ближе к 30 дням я начал менять бой. Это тоже создало препятствие. Это тоже тяжело было перешагнуть. Тяжело менять бой, при этом играть и петь. Это сложно. Это отвлекает очень сильно. И только тренируясь можно это перебороть А что потом Люблю ловить киртом номер 777 Друзьями спали Мне снился сон, Мне снился сон. Не суш Где-то в двадцатых днях э, я начал играть ЛСП номера. Постепенно, опять-таки, с трудом косяча Потом уже смог сыграть нормально На 30-й же день э, На самом деле мои навыки были примерно такими Я мог играть в супермаркет Я мог играть песенку из Наруто Я мог, очевидно, играть э, пачку сигарет, кузнечика И э, ЛСП номера Это все, что я мог играть При этом я как раз где-то к 30-му дню Начал осваивать последний свой трек, который я хотел э, освоить в рамках 30 дней, но реально, 30 дней мало для последнего трека. Это только по одной единственной причине, потому что я решил взять баре с F. Да, это же F. Впрочем, на первом ладу решил взять баре. Э, именно поэтому я не успел до конца 30 дня Освоить этот, э, эту песню. Блин, реально сложно. 30 дней, 30 часов игры на гитаре. За это время успеть освоить F-ку. Даже если ты там э, заблаговременно потратил часа два на изучение баре. Ну это вообще нереально. Вот такой вот у меня опыт с игрой на гитаре. Что я вам могу сказать по заключению 30 дней. Реально, 30 дней игры на гитаре. По часу в день. Я каждый день играл на гитаре. Что я вам могу сказать? Это не сложно. Самое сложное не потерять к этому интерес. Если ты не теряешь к этому интерес и продолжаешь играть стабильно по часу в день, у тебя стабильно идет прогресс. Реально, стабильно идет прогресс. Самое неприятное боль в пальцах, ощущение покалывания постоянные. Это не такая большая преграда, если вы настроены прям Серьезно, то это не станет для вас большим препятствием Это несложно играть на гитаре Как вы могли услышать в сегодняшнем ролике Пою я хуево Пою я действительно плохо Я занимался за свою жизнь вокалом ровно один месяц Это было больше года назад И я более-менее понял, что это вообще такое Потому что до этого вообще полный ноль информации было Сейчас у меня данные по вокалу довольно плохие И петь я особо не умею но если вдруг вам понравился такой формат роликов, и вы хотите увидеть то же самое, только с вокалом, какой мой прогресс будет по истечению 30 дней занятия вокалом, а то и 3 месяцев, то поддерживайте меня по ссылке в описании, поддерживайте меня на моих стримах, я найду какой-нибудь приличный, хороший курс вокала, запишусь на него, и потрачу на это дело как минимум 30 дней по часу в день. И тогда вы увидите результаты, и скажете, насколько это круто или не круто. Потому что я считаю, что в целом самая главная практика. В любом деле. Это был абсолютно пробный вид роликов. Если вам понравился подобный формат, поставьте, пожалуйста, лайк. Обязательно прокомментируйте, репостните друзьям и покажите всем своим соседям. Я постарался сделать это как можно более интересно. И в целом... Я ради этого ролика 30 дней играл на гитаре. Ну, блин, есть же у вас хоть какое-то снисхождение. Ну, можно же хотя бы лайк за это поставить. 30 дней человек играл на гитаре, научился всему многому новому. Ждите мой ролик с акустической версией следующей моей песни, которую я сыграю на гитаре сам. И спою сам. Надеюсь, спою я ее не так плохо, как мог бы. Ну на этом все, ребята. Подписывайтесь на мой канал, слушайте мой альбом, поддерживайте меня в новых роликах и новых начинаниях. Спасибо всем, кто следил за этим творчеством. Подписывайтесь на мой инст, там я сообщал о своих достижениях. И, конечно же, не забывайте. Не забывайте меня. Я все еще здесь, я все еще жив. Канал Нешовлекса, не забывайте меня, пожалуйста. На 160 тысяч, но смотрит от силы две. Не забывайте меня, не забывайте меня, не забывайте меня, вы все. Всем пока! Так, я вижу, я вижу быстро, но не быстрее, чем Красиво, но на ютубе видосы есть себе. Люди будут плакать, но далеко не все Ведь раскол бесполезный тыквы, не раскол СССР, розовый рядом с парой Акропавленный кет, но дальше валит Акаус, супер легкий кент И если б даже небеса мне дали еще шанс снова побежал наверх по этажам И камнем вниз, крышный дом Недоступные доступные мои номера, недоступные мои номера, тулыни, сночи горлоколой, сделай взялай букта